Здравствуйте! Приветствую вас на YouTube-канале Процветок. С вами работает Ломонос Петр. Не срезайте стрелки чеснока до тех пор, пока вы не посмотрите это видео. Вы все знаем, что есть озимый чеснок. И вот озимый чеснок, конец июля, июль месяц, он выпускает стрелки. Вот они передо мной, все красивые, все такие закручивающиеся. И вот смысл. Есть эти стрелки, срезы до тех пор, пока они расправятся, значит, урожай чеснока значительно повышается. Ну, при э, повышении урожая от 40 до 50%. процентов, То есть, луковица будет наполовину полнее. Но вот эти стрелки, которые мы срезаем, они кажутся очень ценный питательный продукт. Почему? Потому что у них содержатся соли железа, магния, калия и многие другие. Но самое главное, о чем не все знают, чеснок это такая культура, которая с почвы берет кобальт. И вот кобальт оказывает очень благоприятное влияние в малых дозах на наш организм. Так вот, эти стрелки будут насыщать нас полезными микроэлементами. Значит, их, конечно, можно сейчас вот срезать, просто взять, стушить. Их можно как бы взять, эти, эти, эти стрелки ну, зажарить, там что... Смысл не в этом. Но, понимаете, сейчас у нас в пище очень много зеленых продуктов. У нас же и зеленый лук уже есть, и редиска есть, у нас есть и укроп, у нас есть и даже огурцы уже ранее, помидоры начинаются ранее. А этот продукт имеет очень большую цену в зимнюю пору. А в зимнюю пору, для того, чтобы он у нас сохранился на нашем столе, мы его будем консервировать. Так, ну давайте сразу определяемся в двух вещах. Значит, вот стрелки срезать или вырывать. Замечу из опыта, не надо быть большим медиком, чтобы знать, что э, любая э, резаная рана, которая острым ножом срезана, она будет заживать быстрее, чем рваная рана. Вы, надеюсь, уже на опыте в этом убедились. Поэтому все стрелки чеснока я обязательно срезаю, срезаю ножом. Технология, опять же, что и как резать, вот, разногласия в интернете море. Значит, я замечу, что сама стрелка резка сама по себе является фотосинтезирующим, пока она, ну, бульбашки начнут расти, это фотосинтезирующий элемент. Она как бы собирает питательные вещества. Но если мы будем стрелки употреблять в пищу, значит, мы срезаем где-то на 2-3 сантиметра э, ниже верхней поверхности листьев. Срезали. Стрелка у нас в руках. Вот. Это нам материал, который мы будем делать заготовки. Овощные заготовки на зимнюю пору. Значит, тут технологии, конечно, есть море. Почитайте интернет. И вы удивитесь всем технологиям. Но, проанализируя все эти технологии, я замечу, самая главная технология рассолом. Как готовится рассол для этого продукта? Наш рассол готовится для этого продукта, то есть стрелок стрелах маринованных, очень просто. На 1 литр берется столовая ложка соли, на 1 литр берется столовая ложка сахара и столовая ложка уксусной эссенции, то есть которая 70%. 70%. Вот, если... У вас нет эссенции, значит, мы добавляем 3,5-4 столовых ложки уксуса. Вот таким маринадом мы будем заливать наши стрелки чеснока. Нет. Ну, так я, пос... слушай, ну это замаринал чеснок, уксус добавить, соль сахар, все, как обычно. Но я трохи не выдержал, понимаешь, они же за месяц не все замариновались, маленькие замариновались зубки, а большие не замариновались. Сок? Чеснок, ну. Я зубки мариновал. Слушай, приходит моя знакомая. Ну, там тоже какие-то гости, все. Я на стол ставлю, чесношок такие довольные, все, что он вкусный. Маленький, они уже хорошие. Она берет, каже, а я ж беру самый большой зубок. Большой зубок, что мне там это самое. Ну, все, слушай, как наколола, как откусила, а там эфирные масла, Каже, слезы градом уже, с глаз, секунд, А положить уже стыд на тарелку. Каже, жую и плачу, жую и плачу. Я говорю, маленькие просолились, я просто не знаю. Понимаешь, весь смысл по чесноку, я ж ну, их мариновал, чеснока. Если его мариновать, самое главное добавить уксус. Уксус выбираю, эфирный масло чеснока. И он становится таким ну, более э, вкусным, это самое. И он такой маринованный, чуть -чуть чувствуется это да, эфирное масло, не сильно. Вот. Но сам я вот пробовал, если вот э, уксус вытягивает эфирное масло настолько, я пробовал рассол. Вот замаринуешь, и вот рассол. Понимаешь, я понимаю, сердце начинает вот так вот. Такать. Понимаешь, я понимаю, что нагрузка на сердце очень сильная, поэтому рассол я никому не рекомендую употреблять, потому что это надо очень хорошее иметь сердце, чтобы употреблять рассол. Стрелочки, пожалуйста, кушайте, зубки кушайте, но вот рассол употреблять, я не каждому как бы советую. Дальше, как готовить. Если вы бывали на рынках, вы видели, на рынках продается черемша. значит там э, чесночок режется так, примерно э, по 15-20 сантиметров, эти стрелочки режутся и связываются в пучки. Но смысл всех этого маринования, что эти стрелочки надо дарить какой-то, ну, типа горизон... прямоугольный контейнерчик. Укладываем прямоугольный контейнерчик и укладываем, как бы сверху гнет. Но для того, чтобы наши стрелки чеснока хорошо замариновались, раствор мы сделали, вот, значит, если вы там соль, сахар, уксус или уксусная эссенция вас не удалит вы можете добавить что где-то три хорошенькие душистого перца, 5-6 хорошеньких на литр воды черного перца, вы можете добавить пару листиков, листиков лаврового листа. Это придаст у больше пикантность и более остроту вкуса вашим чесночным стрелкам. Это раз. Следующий момент. Стрелки мы срезали. Срезали мы стрелки. Значит, с ледяной мы определились. Значит, вот эта верхняя часть у нас будет срезаться. Сама э, головочка нам уже не надо будет. Она, она, она срезается. Вот. И дальше, соответственно, мы нарезаем э, на кусочки. Так, если у вас есть такой, ну, как бы, вы будете зимой употреблять не очень сильно. Настя, мы режем на кусочки где-то 3-6 сантиметров. Вот примерно э, спичечная коробочка, чуть больше. И вот такие кусочки э, нарезаем. Следующий процесс подготовки наших тресночных стрелок, для того, чтобы они хорошо замариновались, это мы бланшируем кипятки кипятке. Бланшируем я думаю, достаточно. Высыпаем кастрюльку. Нагреваем воду, вода закипела, и вот туда на, на 3-5 минут, это зависит от того времени, как вы собираете стрелки. Если стрелки собираются рано, как бы что-то наклюнулись, как бы с наших чесночных растений, значит там буквально 3 минуты хватит. Если стрелки уже более грубее, как это вот что я вам показываю, наши 5 минут бланшируем. А после кипяточек, через 5 минут достали, после этого можем разложить в банки. Любые, любые контейнеры залить, залить маринадом. Если мы раскладываем банки, значит, заливаем горячим маринадом и сразу закатываем. Закатываем, опускаем подвал, и вам зимой будет очень хорошее, аппетитное и очень полезное кушание, которое вы будете использовать в каждом к любым блюдам. И будете насыщать свой организм многими витаминами и многими полезными микроэлементами, которых в эту пору, как бы уже в наших продуктах, большинство не сыскать. Это одно. Так, ну если это самое, вам надо продукт для более длительного ну, для более короткого хранения, раньше использовать. Наши стрелочки более короткие. Вот мы можем накрыть просто их крышками и поставить в холодильник. Уже через месяц эти стрелки, вернее, их уже гнуло, порезали, маринованные стрелочки можно употреблять в пищу. Поверьте, что и ваше настроение будет повышаться, пищеварение улучшаться, работа желчного пузыра будет улучшаться, и сердечко станет работать более-более-более ритмично. Так что вот какая, вроде бы, ну, от такого простого растения, которое вы можете получить пользу. Ну, а наш чеснок, который мы оставили в России наградке, срезали средства, ну, стрелки. Видите, он будет благополучно расти, вот, листики будут давать питание луковицу, и мы соберем хороший урожай луковиц. Поэтому, надеюсь, вы поняли, что можно, как в той поговорке, чтобы и овцы были целы, и волки были сыты. И мы сделаем все хорошую заготовку на зимнюю зим, зим, пору, и в то же время мы получим хороший урожай луковиц зимого чеснока. Так что вам приятного аппетита, вот, заготавливайте стрелки чеснока, не выбрасывайте их напрасно, это очень полезный продукт, я уже сказал во всех, его, во всех его преимуществах, вот. и вам приятного аппетита, до свидания.